Не совсем так. Дело в том, что в Excel есть внутренняя разметка и нет никакой гарантии, что итоговый файл CSV получится нужной вам структуры. Да, ну. Это очень дискуссионный вопрос. Угу. А, а, поэтому... То есть вы имеете просто CSV формат, CIS? а именно такой, чтобы в нем вот эти Правильный вот точки с тобой. запятой были да, да, да, да, да. не зря стояли? Ну, ну, ну, конечно, не просто так. Да. А -а Почему очень важно, чтобы открытые данные публиковались, в том числе, как сеты. Потому что есть большое количество людей, которые не умеют работать с технологиями, они не умеют программировать, но они должны иметь доступ к этим данным. И когда у вас есть в одном файле информация о всех домах Санкт-Петербурга, 30 тысяч домов, в виде одного файла CSV, то есть журналисты, например, активисты, они уже научились работать с этими данными. Они скачали и что-то с этим делают. Если у вас данные предоставляются с помощью API, программного интерфейса, они не могут это сделать, потому что они не умеют с этим работать. И э, активисты очень важны для движения открытых данных, и они должны объединяться с программистами, чтобы делать какие-то новые проекты. То есть вот здесь показан пример того, что умеют делать активисты. Активисты умеют привлекать внимание. Например, вот у нас ямы на дорогах, известная проблема России. Значит, что сделали активисты? Они нарисовали лица чиновников с открытыми ртами в виде ям. Через некоторое время ямы были зааспортированы. Собственно говоря, то, что умеют делать активисты, и то, чего не умеют делать программисты, они должны объединяться, и соответственно, тогда как бы, тематика будет развиваться лучше. То есть, как бы, технологий недостаточно. Надо чтобы были люди, которые умеют это, привлекать к этому вниманию, умеют это развивать, умеют делать проекты. Очень часто их катоны заканчиваются ничем, потому что там просто приходят программисты, что-то походить. И на сегодняшний день и в России, но не только в России, существует очень большой как бы, разрыв между активистами и программистами. И, к сожалению, да, вот этот гэп нужно уменьшать. Поэтому вот мой любимый пример объяснение того, зачем нужны открытые данные. Собственно говоря, в России очень долгое время... Ну, вообще, вот если мы посмотрим город, значит в городе есть главный архитектор, который отвечает за... утверждает генеральный план города, ну или мастер-план, да, по европейским стандартам. Генеральный план города очень важный документ, который отвечает, где и что можно строить, а где что строить нельзя. Если строители не будут знать, что здесь, допустим, через 5 лет будет промзона, или, там, допустим, заходит, захотят сделать там, парк, да? а если он этого не будет знать, то он, как бы, не сможет спланировать свою деятельность. И, собственно говоря, вот есть такой человек, называется главный архитектор. И долгое время генеральный план города был секретным документом. Никто не мог видеть генеральный план города. Соответственно, приходит строитель, и, так сказать, вот прям напрямую заходит в комнату чиновника и видит там вот этот занавес секретности. Вот, буквально он видит занавес, который закрывает генеральный план города. И говорит: Я хочу построить здесь то-то, то-то. А, главный архитектор подходит к этому занавесу, как бы открывает его, чтобы посмотреть, можно там строить или нет. И закрывает. Что он там увидел, не знает никто. И говорит, допустим, строить строить нельзя. Соответственно, что за этим поможет последовать? Дача взятки. Соответственно, как бы, вот этот это пример, почему? Да, органы власти должны быть максимально открыты для того, чтобы всем там, бизнесу, людям было хорошо. Слава Богу, генплан сейчас не является секретным. Но на самом деле э, органы власти предпринимают России все, чтобы генеральный план так или иначе не был доступен жителям э, города. То есть, последний пример. Это сейчас вот в Санкт-Петербурге единственный город, у которого есть электронная версия генерального плана которые добыли депутаты нашего собрания, они добыли его в векторном формате и, соответственно, преобразовали и опубликовали в интернете. То есть векторные форматы генерального плана есть у всех, чтобы его можно было открыть, там, варгиз из каких-нибудь специальных программ. Каждый город его имеет, имеет разработан, но никто не хочет им делиться. Что делают депутаты? Они вносят поправки в генеральный план, нарезают его на маленькие листочки, печатают и выкладывают. Получается, что генеральный план – это 200 бумажек, которые просто по кусочкам опубликованы в интернете, и вот с этим просто ничего сделать. <с> Невозможно до сих пор. Я надеюсь, генеральный план, <с> опять же, в Эстонии – это более как бы, продвинутая история, чем у нас. Но, к сожалению, у нас это очень большая беда. Таким образом, в целом, я бы хотел показать вот на этом слайде, что открытость данных в стране не, не значит, допустим, вот если мы сравним индекс восприятия коррупции – и индекс открытых данные. То есть, вот это индекс восприятия коррупции, а здесь а, открытость данных. Мы видим, что, несмотря на то, что Россия а, может быть в лидерах по открытости, тем не менее, по коррупции она в аутсайдерах. То есть, как бы открытые данные, да, у нас очень у нас замечательные открытые бюджеты, тем не менее, а, это никак не меняет ситуации с коррупцией. Есть страны, в которых да, находится посерединке у которых, как бы, да есть страны-лидеры во всех властях, у которых и с открытыми данными хорошо, и с коррупцией, так сказать, нету ее. Поэтому, к сожалению, вот сколько мы занимаемся в последнее время данных, открытыми данными в России, это не сильно меняется. Ситуация. А можно пояснить, что Вы называете открытостью данных тогда, если Вы говорите, что бюджет России, например, открытый? Там же, насколько я знаю, там большие, большая часть статей просто засекречена военным. Обороны, да, Они очень большие, как бы, части бюджета, намного больше, чем, допустим, ЕС, или там где-то, да, по процентным отношению больше, они не открыты вообще, потому что они просто секретны. Считаете ли вы, что этот бюджет открытый в этом случае? Есть разные уровни бюджета. В России три уровня бюджета. Есть национальный бюджет, в нем есть закрытые статьи, которые они закрыты, и с этим мы сделать ничего не можем. Это, к сожалению, составляет большую часть бюджета. Вы это вот это влияет на эту открытую а, часть. часть это Эта часть закрыта, соответственно, но все остальное, оно открыто. Это национальный уровень. Дальше есть уровень регионов. На уровне бюджетов регионов нет закрытых статей. Ну, на уровне муниципальных бюджетов нет закрытых статей. Соответственно, я ответил на Нет, вы не ответили. Я а... задал вопрос. Вот если брать хорошо в вашем понимании федеральные... Это, Это не в моем понимании. Есть русские, международные организации? говорят, что федеральные. Да, как говорят. Вот, как бы... Федеральный бюджет не полностью открытый, потому что есть закрытые да, вот, статьи. Так да. вот по вашей классификации, если он при этом опубликован, допустим, в каком-то машиночитаемом формате, он будет сто 100% открыт? процентов нет. А вот как вы это оцениваете тогда? Вот, вот эту долю, ну, что, допустим, а... например, ну, вы сравниваете его с бюджетом там, Германии, где только 2% там идет на оборону, да, да и если, если оно даже и закрыто, то это только 2%, да? Значит, 30%, да. Значит, как вы это будете оценивать? Вы будете это одинаково читать, если и та и другая страна опубликовала как бы в одинаковом машиночитаемом формате, но в одной стране только 2% закрыты? как секретные, да? а в другой стране 30% закрыт. Будет ли это, по вашему мнению, как, по вашей классификации, одинаковая открытость? Это значит, что российский бюджет открыт на 70%, а немецкий открыт на 98%. А, Все, вот так. То ничего. есть вы также учитываете, что да. это закрытая часть? А, да. нет, ну, к сожалению, во всех а -а -а. странах военные расходы закрыты. А, у нас бюджет военный 30%. Да, я, я, лично я ничего не могу с этим сделать. И, наверное, никто страшно в России, кроме одного человека, не может с этим ничего сделать. Я Ой, поэтому open budget индекс это не мой рейтинг. Это рейтинг международный. В нем участвуют страны. Вот у России, соответственно, есть определенные позиции. Вы можете посмотреть подробнее методологию составления этого рейтинга. Собственно говоря, там описано, почему у России она сейчас находится в этом индексе, по-моему, на каком-то 20, каком-то месяце, достаточно высокие у нее позиции. Uh, uh, собственно говоря, uh, вот, к сожалению, Эстонии нету, по-моему, в этом индексе, да? Mm -hmm. То есть, опять же, этот индекс составляется на основе опросов экспертов. Mm -hmm. То есть, если от Эстонии будут эксперты, которые поучаствуют, тогда Эстония появится в этом индексе. Uh, собственно говоря, основой uh, принципе открытых данных являются гражданские проекты которые создаются на основе данных, публикуемых органами власти. И в России, по появилось очень много различных проектов, например, проект российской школы, на основе информации о об образов... образовании, о школах, опубликованные, сделали такой проект, который позволяет выбрать вам школу в зависимости от того, насколько она открытая, то есть... Насколько у нее открыта информация о ее финансах и расходах, насколько у нее показатели успеваемости учеников высокие. Соответственно, вот они добавили 600 школ по Москве, участвуют в этом рейтинге. Опять же, на основе сделан, на основе на открытых данных. На основе информации о расходах на дороге, да, вот посчитали, сколько в Сибири сделать такой проект Сибирские дороги, анализ расходов на дорожную инфраструктуру. Здесь представлена информация, то есть поскольку все бюджеты региональные, кстати, вот по поводу возвращаясь к федеральному бюджету, к сожалению, с федеральным бюджетом все очень плохо и никаких, как бы, здесь серьезных подвижек с одной стороны нету. Потому что бюджет национальный, он хотя и публикуется, но, допустим, только с прошлого года, он публикуется в формате Excel. То есть мы там, не за последние 3 или 4 года, общаясь с Министерством финансов, как бы всю пинали их, давайте, публикуйте нормально. Все публикуют, а вы не публикуете. Они упирались до последнего, но все-таки начали публиковать. Но опять же, статьи там тоже публикуются недостаточно подробно. Мы бы хотели, чтобы было более подробно. Но... Но на данный момент уже как бы, сдвинулось с мертвой точки, и вот Министерство финансов одно теперь уже проводит свои хакатоны, свои мероприятия вот, по вот этой бюджетной открытости, и оно достаточно активно, оно, в принципе, поняло, они поняли, что это нужно им самим, потому что у них есть свои внутренние проблемы, связанные с взаимодействием с региональными властями. Поэтому вот Министерство финансов одно из сейчас таких как бы, чемпионов, которое старается действительно открывать очень много. Ну, у нас активисты сделали инфографику, где подробно разложили бюджеты всех регионов, расписали там по, по, по доходам, по расходам. Собственно говоря, интерактивная инфографика, ее можно посмотреть на этом сайте. Да, она стала возможным только благодаря тому, что данные опубликованы в машиночитаем формате. Потому что ну, вручную это все проанализировать, переписывать, это все нереально. В России 23 тысячи бюджетов публикуются в год. Это очень много. Да? 3, около 30 миллионов контрактов публикуются на сайте государственных закупок. То есть, в принципе, вот российская система государственных закупок, она считается одной из таких самых развитых, что ли, и достаточно открытых. Потому что там, в принципе, есть все. Да? Желание, возможности для анализа и желание активистов. Собственно говоря, пожалуйста, смотрите, Пользуйтесь. Но при этом это не меняет ситуацию с коррупцией. Данные публикуются на сайте, естественно, Министерства финансов, есть отдельный портал электронного бюджета. Вся информация о всех органах власти, о всех государственных учреждениях публикуется на отдельном сайте. Включая там бухгалтерские отчеты, финансовые расходы, там, зарплаты на контракты. Вся информация собрана на одном портале, там можно ее посмотреть. Сайт государственных закупок имел Он как бы имеет машиночитаемый формат, и поэтому на основе этого сайта был создан активистский проект, называется Clear Spending. И это активисты, независимые организации, они берут сайта госзакупок, автоматически информацию сохраняют у себя, потому что на сайте госзакупок там информация она находится в течение определенного времени. Потом она может уходить в архив, она недоступна через сайт, и вообще обычному пользователю тяжело пользоваться этим сайтом. А на этом сайте можно найти любую организацию, любой контракт, посмотреть подробности. Создан он полностью на основе вот этой официальной информации. <свеч> Муниципальный контроль – одно из как бы, способов тоже реализации вот, открытых данных. Например, это один из вот, примеров, когда машиночитаемость является не полностью как бы, достаточной для развития тематики открытого правительства. И это хороший пример был с проектом «Муниципальная пила». Например, муниципалитет он строит детскую площадку. Соответственно, по договорам все хорошо, по государственным контрактам все хорошо. А потом приходят активисты, берут линейку и начинают мерить. Значит, в контракте записано, что толщина, допустим, я не знаю, вот этой штуки должна быть 5 см, а она 3 см. Это значит, что 2 см украли увидеть это можно только когда вот вы руками все пощупаете поэтому вот для таких проектов очень важны не только технологии, но и активисты которые могут прийти в живую на место осмотреть то есть вообще с этим было очень много скандалов то есть нарисовано в госконтракте очень красивая детская площадка приходишь на эту детскую площадку, а там ну, как бы совсем другое. И, соответственно, ребята уже дальше начинают там, по судам ходить, там, в суды обращаться, вот это все доказывает. И вот эта вот часть, которую берут всегда на себя активисты. У нас есть портал «Красивый Петербург», куда жители, допустим, жалуются на какие-то городские проблемы, а дальше с этого портала это автоматически идет в электронное как бы, правительство Санкт-Петербурга. И у, допустим, правительства Санкт-Петербурга есть отдельный свой портал. Да? Но вот сами активисты сделали такую инициативу значительно раньше. Uh, то есть это все как бы проекты, так сказать, снизу. Uh, про бюджеты скажу очень кратко. Uh, есть несколько основных проблем с публикацией бюджетов. Вот так вот выглядит публикация бюджет, uh, точнее, презентация бюджета в Санкт-Петербурге. То есть сам бюджет, он uh, uh, там сотни томов, которые представляют собой книги вот из таких таблиц. То есть это десятки тысяч страниц которые, э, то есть, когда принимаете бюджет, вот эту вот телегу завозят в парламент, собственно говоря, вот, принимайте. Никто из депутатов бюджет никогда не читает в России. То есть, все принимают, потому что, собственно говоря, э, надо. Но, на самом деле, чиновник, каждый чиновник знает в бюджете строчку, которая его интересует. То есть, вот, э, они там смотрят, когда им нужно, все стороны не знают вообще. Бюджет э, публикуется в открытом виде, это действительно так его можно найти, но, к сожалению, формат, в котором он публикуется, он очень неудобный. И это большая проблема, я не знаю, что с этим будут делать дальше, но э, в данном случае бюджет публикуется в виде... Я Объясню вот опять насчет Excel. В CSV такое было бы, в принципе, невозможно. Значит, бюджет публикуется следующим образом. Существует некая иерархическая структура. То есть, э, итоговая сумма, она вот как бы здесь находится. Да? Дальше идет разбивка по категориям, там разбивка по э, там, подразделению, разбив, разбивка по разделам экономики, у них свои, соответственно, кода идут, потом э, по программам, государственной программы у нее свой код, и потом в самом конце э, конкретный вид расходов. Да? И вот эта вот строчка последняя, она та, которая нам нужна, а вот эти вот все строчки, которые здесь записаны, они просто являются суммой вот этих, которые внизу. В общем, вот эта структура, которую они создали, она удобна немного для человека, когда он проверяет, но она абсолютно неудобна для человека, который владеет компьютером. Потому что если мы захотим проверить корректность этой суммы, ну как мы обычно делаем в Excel, мы выделяем, складываем. Если мы выделим всю эту сумму, это получится не эта сумма. И вот это вот как бы, такая вот иерархическая структура, она очень неудобная. Что за... Вот, соответственно, мы в свое время, допустим, анализировали открытость бюджетов Санкт муниципалитетов Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург это город федерального значения, то есть он как регион, он состоит из 111 муниципалитетов. Вот Тарту это муниципалитет, правильно? Думаю, да. Таллин это муниципалитет, скорее. Всего. Вот в Санкт-Петербурге вот один муниципалитет это вот это. У него свой бюджет. И он у него есть свой сайт. И он публикует его на сайте. Соответственно, вот мы собирали бюджеты, то есть собрать бюджеты. 110 регионов просто то есть, даже на сайте эти бюджеты запрятаны. То есть даже на сайте нет как бы одной ссылки. У одного они публикуются в одном месте, у другого публикуются в другом месте. Большинство, то есть вот, соответственно, желтенький это кто публикует хорошо бюджеты, красный это кто публикует плохо. Зачастую. То есть они публикуют, но, допустим, в формате HTML. И на подводке, у вас же город это субъект федерации. Да. У там свой бюджет субъекта федерации. Есть бюджет если вы субъекта если вы федерации. Город с городом, <кх>, как вы старту сравниваете, то нужно брать бюджет субъекта. Нет, <кх> потому что. Нет. Ну, хорошо, в... потому, потому, трам... потому что у вас субъект, у вас субъекты регионы, это. Ну это название. <крыл> Все равно же это. Это, это разные бюджеты. Вставили, наверное, Постарайтесь подумать, не молодой человек неформально, а я на... Же... просто на русском языке. Вот город. Вы сами назвали город Санкт-Петербург. Что это такое? Если вы сами назвали его субъектом федерации, то у него и бюджет. Но вы сами назвали бюджетом. Вы в России там назвали его субъектом федерации. Значит, у него есть свой бюджет, который принимается правительством Санкт-Петербурга. И у Дарту есть свой бюджет. Просто у нас тут свои названия регионов. Дело в том, что а, это по-другому, а, так сказать, вот, организационные структуры разные, допустим, бюджет региона, я на самом деле пример был не очень корректный, потому что вот в России есть а, столицы регионов, допустим, какого-то региона, не знаю, там Ульяновская область, и вот бюджет Ульяновской области сопоставляется с бюджетом Санкт-Петербурга города. Ну и почему нет? При этом бюджет, бюджет... Калифорнии бюджет Я бюджет Я не, про... Я не, про... не про но при этом бюджет, бюджет муниципалитета это всегда немножко другое. То есть в России муниципалитет имеет определенные функции, которые он выполняет. Он отличается три вещи: за благоустройство некоторых территорий, за социальную политику и за, собственно говоря, тратить деньги на зарплаты чиновникам. За дороги, за школы, за поликлиники муниципалитет не, муниципалитет не отвечает. Это не входит в бюджет муниципалитета, это входит в бюджет субъекта федерации. А вот Старпу, например, вот. отвечает а, а собой, в Нарк, и в Нарвии отвечает. Ну, а, а вот это вижу, город. Потому что разные да структуры. Да нет, это в любом городе да. и у вас так, потому что у вас просто город названный субъектом. Вот если вы возьмете, у вас, у вас же возьмете какой-нибудь там Нижний Новгород, да? Это, да. это муниципалитет. Да, он, будет, и там он будет, Хотя он будет, тоже большой вроде бы город. Есть да, другие примеры. Есть, будет, есть, там, есть там, другие Мамп, примеры агломераций. Допустим, Токио. Это не просто город, это префектура. И у каждой свой бюджет. Каждый по сути является это муниципалитетом. То есть это просто разные да, структуры. Ну понятно, но это все такое. Но не важно, в любом случае есть некий город. У каждого есть городской бюджет. Вы можете его как угодно назвать. А, и другой да, пример того, где очень важна активистская деятельность, это а, борьба с коррупцией. А, мы например, проводили антикоррупционный хакатон, по итогам этого хакатона, и в целом был создан портал, на котором были собраны декларации чиновников, они приведены были в машиночитаемый формат. И а, если на данный момент, допустим, губернатор Санкт-Петербурга, он публикует свою декларацию на сайте города Санкт-Петербурга, через год она исчезает. Этот портал он автоматически все собирает, и в одном месте можно найти декларации всех чиновников за все годы. Mm -hmm. а, собственно говоря, фонд борьбы с коррупцией является одним из таких вообще самых громких проектов в России, которые пользуются открытыми данными госзакупок, и на основе этого проводит свои расследования. Mm -hmm. а, очень интересная тема, особенно в России, она очень больная, поэтому очень интересная это выборы. Данные по выборам публикованы на сайте Центральной избирательной комиссии, но, к сожалению, не в машиночитаемом формате. Соответственно, активисты, используя как открытые данные, так и переводя их в машиночитаемые, создают очень большое количество аналитики различной по тому, как реально проходят выборы. Да, вот у вас тоже завтра будут выборы. И у нас они давно идут. Ну, да, я, я имею в виду в парламент в непосредственный день выборов. У а вас завтра будет? У нас электронное государство. Нет, ну. У вас есть есть какой-то предварительный... голос, Как это называется? Нет, у нас электронное государство. Есть электронное, да, есть. Но ну, а завтра будет... Вот... Завтра, завтра пойдут те, кто, кто пойдут? не любит. Они вот могут пойдут по компьютеру Они пойдут по Соответственно, нет. да, кому интересно, анализ тоже можно. быть. Uh, uh, еще акторы вот, всей этой истории с открытыми данными – это журналисты. И один из моих любимых примеров uh, и проектов – это американский проект «Dollars for Doctors», uh, в, котором, в котором активисты собрали информацию по uh, всем фармацевтическим компаниям, uh, как они, uh, так сказать, и за что они платят деньги врачам. До этого проекта общей обобщенной информации о том, как фармацевтическая и какие деньги фармацевтические компании платят врачам, и на едином ресурсе не было. Вот собственно говоря, журналисты вместе с программистами собрали эту информацию, структурировали ее, и у каждого врача в Америке можно найти такую страничку, там написано сколько денег он получил от какой фармацевтической компании и за какие услуги. То есть эта информация, на вся была открыта, просто была разобщена. И а, здесь же они сделали на сайте а, список лекарств, которые эта фармацевтическая компания выпускает. Кроме этого, они сделали подсказку для пациентов, а, какие вопросы задать врачу, если вы нашли своего врача в этом списке. Например, если вы нашли врач, своего врача в этом списке, а, и он прописал вам лекарство, вы можете спросить, а почему мне прописали лекарства? лекарство? именно этой фармацевтической компании, а не какой-то другой. Не потому ли, что они вам заплатили деньги за это? И вот эта вот компания, она очень много создала шума в США. Она, в первую очередь, изменила подход. Фармацевтические компании отказались от того, что они будут платить деньги врачам за рекламу, за еще что-то. И да, это достаточно важный шаг. Например, Россия может только позавидовать этому успеху, потому что в России, к сожалению, как бы врачам чуть ли не деньги заносят за то, чтобы они рекламировали те или иные лекарства. А да, у вас врач вправе выписать лекарство по Он может выписать любое лекарство. Чего его за это не уволят с работы, где? В России. То он рекомендует лекарство. И в Эстонии за это увольняют. Сразу отзывают рецензию. А? Это недопустимо. В Эстонии вы можете угадать только действующее вещество. Не это тоже хорошо. Это и очень это хорошо, это к сожалению, у, у нас с этим очень плохо. Хакатоны для журналистов очень популярны, ну, достаточно популярные. То, да, вот то есть собираются программисты, журналисты, и они создают проекты на основе данных. Для журналистов это некий такой возможность поработать с технарями, и они как носители проблем и он понимает, в каком направлении двигаться. А программисты будут, соответственно, делать собственно говоря, то, что им интересно. Вот таких хакатоны достаточно популярны. На основе открытых данных можно делать инфографику. Вот пример Государственной Думы. И здесь можно интерактивно посмотреть каждого депутата, и как он мигрировал, с какой партии, куда, как он перемещался. Собственно говоря, вот парламент, который, так сказать, парламенты, которые были до Путина. Видно, сколько партий. Здесь уже пришел Путин к власти. Видно, что это Единая Россия. как А главное, депутаты. Да? После того, как была опубликована вот эта инфографика, до повестного понятия, как прогульщики, те, кто не ходит там, это тоже видная система, перебежчики, которые бегают из партии в партию. Собственно говоря, интересный результат. Такая вот да, так сказать, политическая повестка открытых данных, она, безусловно, очень интересна есть еще не политическая повестка открытых данных, это то, что нужно и интересно для бизнеса. И вот одним из таких сильнейших областей являются непосредственно транспортные данные. Это как бы самая продвинутая, самый развитый кусок вообще всей истории в открытых данных. В России достаточно, ну по сравнению с другими странами СНГ не сравниваю не сравнивать с Эстонией, потому что не знаю, то есть Эстония, Латвия, Литва, к сожалению... То есть они, понятно, далеко ушли вперед по сравнению с другими странами СНГ в плане электронного управления. Но, тем не менее, допустим, Санкт-Петербург до сих пор вот единственный город в России, который публикует свои данные в формате GTFS. Это популярный формат публикации транспортных данных, который позволяет публиковать... Любой человек, может любой программист может подключиться к этой системе. Видеть движение общественного транспорта в режиме реального времени и на основе этого создавать приложение. Вот у меня вопрос, у вас GTFS публикуется, Марк?